Как не замучить людей этим контролем? Прекрасный вопрос. Значит, коллеги, если вы эту штуку будете продавать и внедрять как контроль, все сломается. Идея системной работы заключается не в контроле, а в фокусировке. Это очень важно. И каждому в команде нужно пояснять, что это не контроль. Я как руководитель могу не успеть все ваши брифинги прочитать. Моя задача как руководителя помочь вам сфокусироваться, и друг с другом договориться. Я не собираюсь вас контролировать. Если мне нужно вас контролировать, то мы проиграем гораздо раньше, чем вы обидитесь на то, что я вас постоянно контролирую. Этот инструмент нужен для вас, чтобы вы могли свои приоритеты увидеть. Но, конечно, здесь некоторый дискомфорт появляется. Мне нужно каждую неделю отвечать на вопрос, к какому результату хочу через неделю прийти. И каждый день отвечать на вопрос, что я сделал вчера. Важно понимать, что это механизм фокусировки, который, кстати, направлен на простое человеческое счастье, потому что обеспечивает дофамин-эндрофинную связку в голове, потому что эндрофин выделяется, когда вы видите результат своего труда, а дофамин выделяется, когда вы смотрите на будущие возможности, на электронную доску. Это важно продать команде правильно.